активисты, которые считают, что новый городской совет должен начать свою работу с следственных мероприятий и расследований преступлений старого горсовета, и это будет касаться отчасти экологических проблем. То есть наши эксперты, они уже сегодня готовы помочь кандидатам от демократических сил разработать экологическую программу и предоставить доказательства тех правонарушений, которые имели место в действиях предыдущего городского совета. Олег Перекун, глава совета Общественной организации Зеленый фронт, Ирина Гончарова, член Зеленого фронта, Артем Сасипатров, член Зеленого фронта и Андрей Цуканов Зеленый фронт. Ну, я хотел бы для начала представить немножечко нашу организацию. Наша общественная организация возникла в 2010 году, во время противостояния, когда Харьковчане защищали парк Борького от улюбки, там планировалось построить дорогу, там планировалось построить целый квартал всевозможных отелей, и, и так далее, и так далее, и различных учреждений. Дорогу, к сожалению, нам защитить парк не удалось, дорога была построена, но квартала снова был до сих пор Харьковчане могут там отдыхать и природа, все-таки сохранилось благодаря усилиям тысяч благодаря мира много людей. К сожалению, у нас было не так много, как хотелось бы, но все равно мы видели очень много хороших людей там вместе с нами. Образовалась общественная организация «Северный фронт, в которой присутствует здесь вот, координаторной организации, заместитель э, я председатель координационного совета, мой заместитель Саша Вагданец, заместитель э, э, председателя координационного совета. Влада Нитеса, координаторы нашей организации, вы видите за столом, это Андрей Зубханов, Ира Бочарова, Артем Сосимпатра. Ну, близятся выборы, депутаты местных советов, Мы и перед выборами многие говорят различные лозу. Голосуй сердцем, голосуй мозгом, голосуй желудком, каждый по-своему, но мы все-таки хотим, чтобы победил разум, и мы подготовились для будущих депутатов для кандидатов, такую очень паралку. Да, это наш наказ, наказ нашей организации, членов, активистов, тем, кто будет баллотироваться, тем, кто собирается заниматься городской политикой в той или иной степени. Здесь есть направление, это то, что у нас, наша организация для меня людей разных специальностей, разных направлений, если у нас есть и врачи, и специалисты по транспорту, партнера, врач, специалисты по воспитанию детей и так далее, экологи. И вот каждый свою составляющую внес в этот документ. Мы хотим сегодня презентовать этот документ и вообще рассказать о ситуации в экологии в охране природы Харьковской области. Это то, мы хотим, чтобы все избиратели поняли. Чего надо требовать от кандидатов? По каким критериям надо выбирать? Чтобы нам было комфортно жить, чтобы наши люди меньше умирали от онкологических заболеваний, чтобы наш город был более экологически безопасен. Это вопрос, не вопрос праздности, знаете, там хочется. Это вопрос, у нас нет другого выхода. Либо мы сохраним наше среднее питание приемлемо для человека, либо мы уничтожим сами себя и свои будущее. Я хочу, чтобы мы презентовали, на да? этом документе мы работали довольно долго, были жаркие споры. Я хочу, чтобы мы презентовали его как бы части по тем так сказать, направлениям, которые каждый готовил, отрабатывал, защищал на наших и координационных советах, и дискуссиях. Поэтому первым я хочу предоставить слово Артему Сосипатрову, чтобы вот он представил те части, которые... вот. Идут первыми в этом документе. Э, э, дякую. Э, я хотел бы э, сказать про э, питание развитку инфраструктуры городской в том смысле, какая э, вписывается в понятие сталого развитку. Тобто розвитку з огляду на екологічну безпеку, на, на те, що наші ресурси ми би витрачали з огляду на потреби майбутніх поколінь. І одним з важливих елементів інфраструктури є інфраструктура транспортна. Але перш ніж говорити про транспорт, хочу сказати про важливість открытого доступа до Генерального плану наших мест, всей Харьковской области и, безусловно, и города Харкова. бо з недавніх недавних пир законодательство таким чином, что этот доступ гарантирован для граждан в свободном формате, кроме таємної части Генерального плану. Это означает, что за законом положення текстового генерального плану должны оприлюдниваться открыто на официальном интернет-сайте каждой военной ради и также графическая часть, те, что є відкритим, не таємним. Те, что таємне, то звісно не показується. Також громадяни мають і копировать, знакомиться знайомитися це в коридорах міської ради. Але це не так просто все, практично ці документи вони викладені лише в короткому викладі. А то, что становится правильный интерес для как харьковян и жителей других мст, так и для инвесторов, это я хочу особо его Все это, доводиться витягувати доводится, з лысчатами из нашей мицкую а на жаль. Если бы харкияне были знакомы с містом генерального плана в 2010 году, когда строилась дорога у парку Горького, то тогда было бы понятно, что на тот момент в гренплене были отсутствующие материалы, что до этой трассы ну, так, ну, такой суперечливой. Это уже потом. Вступили в силу поправки, якими в 2011 році ця, ця дорога була введена до законного статусу, але це було без обговорення. Отже, ми пропонуємо кандидатам в депутати місцевих рад взяти на, до уваги потребу собеспечить оприлюднение материалов, как генеральных планов, так и схем планирования территории Харьковской области и районов области. Это важно на для того, чтобы потенциальные инвесторы, в том числе иностранные, бачили, какие, скажем, ділянки территории, так крупными масками есть доступними для строительства промышленных объектов, где можно развивать зоны отдыха и только зоны отдыха, а не робити там дерева и строить промышленность. де и как будет развиваться транспорт, про какие зупинюся окремо. Если мы Будуємо Харків как вообще глобальное место, открытое место, это наша перспектива то нужно смотреть, что делается в мире. А в мире система транспортная уже развивается на новых технических и технологических возможностях. Те, что мы видим в нас, то всі ці і лінії громадського транспорту, і дорожнє господарство це все, як э э э правило, побудовано ще в ХХ сторіччі. І на технічній і технологічній основі ну, щодо громадського транспорту, э ще навіть там не 80-х, а 30-х років минулого сторічя, на жаль. И это все заканчивается. И э, мы получили там новый рухомый склад троллейбуса, трошки трамвая, але это не, э, не решает ничего. Нам говорят, что это э, очень мало. Но если, с... если поехать до Кракова, поехать до Варшавы, до Праги, то мы увидим там какой-то новый технологический рыбок. За годы, за последние десятилетия, ну, скажем, после 2006 года, в Харькове не побудовано ни одного транспортного разъяснителя в разных уровнях, например. То есть не только электротранспорт, а и до То мы предлагаем обратить внимание на тот же генеральный план, в котором намечено демонтировать в центральной части города 18 километров трамвайных ліній, В том числе на Московском проспекте, на Полтавском шляху, на проспекте Правды, в улице Тринклера, в улице Красноармейской. То есть на Певденном вокзале, например, планируется трамвай ликвидировать. То есть до Певденного вокзала генеральным планом предлагается избавить харьковян возможности подъехать трамваям. Но, Пропонується побудувати біля 20 кілометрів трамвайных колій, але це за період, який пішов, не виконано, тому ми, як наказ майбутнім кандидатам депутати, формулюємо все ж таки звернути увагу на те, що треба не лише ламати, а й будувати, і розвивати електричний транспорт як екологічний транспорт. Це дуже важливо. Це наше чисте повітря. Ми мусимо. Маємо дихати дышать чистым воздухом, потому что право гарантоване конституцией на життя в на безопасное и здоровое довкілля Это очень важные права человека. И эти права обеспечиваются именно за благодаря развитку чистого электрического транспорта. Также это и заборона безопасности енергетичної нашей Украины, поскольку в Украине электроэнергия, виробляються власно, а е, бензин і е, дизельне пальне ми е, купуємо за кордоном. Тому для нас життєво важливо розвивати саме транспорт електричний. Особлива увага тут до трамвая має бути. До того трамвая, який, на жаль, е, е, е, не в фаворі у е, теперішнього місцевого самоврядування. Ми бачили серію демонтажів на трамвайных корнях, на улице Пушкінській біля Центрального ринку. Это це, це просто жахливые и марные инициативы, потому что харьковяне відчули е, на улице Пушкінській мы видим даже погіршення ситуации щодо пропускной спроможності пропускной пропускної здатності улице Пушкинской. Оскільки есть безлад щодо паркувания. Паркування легкових автомобілів це велика тема, але це також важно, важливо, Если Якщо можна буде потім буде да, по я по тут по хочу, хочу підкреслити, що цей документ і інші документи зеленого фронту це фаховий документ. Це не просто що бажання громадськості чи бажання це експертна думка. Я хочу підкреслити, что пропозиции пропозиції зеленого фронту. Увійшли свого часу у програму з охорони навколишнього природного середовища України, яка затверджена була Кабінетом міністрів. Що сьогодні Зелений фронт увійшов у платформу громадянського суспільства, яка створена в рамках Асоціації з Європейським Союзом, і саме наші пропозиції щодо транспорту, наші пропозиції щодо енергетичних питань, наші пропозиції щодо охорони довкілля увійшли у документи, які сьогодні в межах цієї платформи. Форми, розглядаються при имплементации тих директив, які мы маємо выполнить для того, чтобы виконати выполнить угоду про ассоциацию с европейским союзом. То есть, эти пропозиции фаховими, фаховыми я раджу кандидатам, в все депутаты я раджу выборцам, звернути на них увагу. И это не просто звернути увагу. Мы тут пишем механизм, який пропонуется кандидатам в депутаты, чи мэры, чи там выборчие посады, которые сегодня будут по всей области, не только по місту Харькову. по перше мы гарантируем, что те кандидаты, которые примут эти пропозиции и зрозуміють их и будут выполнять, получают субъективную поддержку от наших активистов, от нашей организации. И мы будем отслеживать, чи вы выполняют они это. Мы не не злизимо с них, чтобы все это было сделано, потому что это вопрос жизни и смерти для харьковян. Все очень серьезно. Я хочу надати слово Ирине Ванчаровой, которая является координатором нашей организации и за фахом лікар. Добрый с... доброго дня. В связи с тем, что они представили как лікаря, я и торкнусь в первую очередь в тих вопросов, которые безпосередньо связаны с охраной здоровья и с питаннями санитарно-гигиеничными. То не є великим секретом, что повітря в Харькове забруднено, что у нас, особенно на центральных магистралях, превышают и выкиды СО2, что у нас повсюду в Харькове, у связи там с определенными особенностями грунтов, мое место великое запиление. И бороться нас от этого могут только зеленые насадження. Но, на жаль, органи местного самоуправления Харькова, Харкова этого не розуміють, и площадь зеленых насаждений вона постоянно сокращается. Це, це, Но а більше, більше э, это, конечно, опять же, плохо, что еще больше пыли, еще больше выкидывается. И даже есть такие исследования и наземных про о что когнитивные, это такое специфическое слово, познавательные здібності детей, которые учатся в школах, э, коррелируются с тем, есть є біля цієї этой сквер, парк або какие то зеленые насадки. То есть в тех учебных э, закладах, где порядок есть... Э, Зелена зона, діти вчаться і за свої знання краще, ніж в тих школах, які всередині мікрорайону і оточені будинками. Тому це здоров'я фізичне і здоров'я психічне наших харків'ян. Тому я долучилася до розробки цієї програми, щоб покращити здоров'я на сусіх. Також є така важлива тема, це пов'язано з забрудненням води. Ми всі бачимо, що в Харкові заасфальтовані багато лівнівих стоків. Через це ну, не тільки затоплюються машини, але виходить, що ця брудна вода безпосередньо стікає у відкриті водойоми, з яких вони потім використовуються для інших потреб. Тільки лише 40% від потреби є цих лівні прийомників і більшість з них немає фільтрів, тобто вода не фільтрується і все це в такому ж вигляді потрапляє в рік і туди змиваються залишки машинного масла і бензина і того, що залишається від машин, які їздять. Потім з часом наступає момент, коли ми все це будемо пити. Також на наш, така проблема велика для здоров'я харків'ян – це підприємства, які перевищують норму шкідливих викидів, Особенно это как Сакхим. Там люди постоянно скаржатся, там велика кількість бронхиальной астмы, легеневых заболеваний, онкология в этом районе очень повышена, и с этим обязательно нужно что-то сделать. То і безпос... экология и здоровье І связаны. И тут я хочу подчеркнуть, что ни экологическая проблема не может быть решена лишь владой, лишь бизнес бизнесменом, лишь громадськістю. Только объединение зусиль усих uh, трех цих стовпьев Дасть результат. Есть uh, много международных программ, есть uh, программы международных фондов, uh, банков, которые фінансують, но фінансують лишь там, где есть консенсус, где есть злагода между обществом, между владою и бизнесом. Если мы не сможем с вами сформулировать такую владу, такую громадскость и такие бизнесы, чтобы они работали працювали разом заради ради решения цих проблем, в нас буде, мы будем сидіти сидеть у розбитого карита и надалі. Потому бо не решаются проблеми наскоком проблемы на громадськості. це миф, не решаются проблеми лише проблемы, десь если у кабинете кому-то слушна думка, с влады потрапила. все мають об'єднатися. и вот задание на выборы выборцам Харкова, Харькова, чтобы они выбрали тих кто будет спортировать и с ними, и с бизнесовыми структурами. И помните, что ни бизнесовая вигода не может быть поставлена выше за безопасность харків'ян, за безопасность довкілля. Я хочу додати еще про систему управления экологичного. Если мы посмотрим на місто Нюрнберг, это місто побратим Харкова. Первый вице мер міста Нюрберга Петр Плушки, он приездил до Харкова, это очень хорошая людина. І, Друг нашего города. Он эколог. тобто друга людина за управлением городом это эколог. Без него никаких рішення не приймається. В нас и в городе, и в области эколог стоит. 25-й в системе влади, чи или 125-й. Что мы возьмем, это, например, город Харьков, рада, комиссия, как называется, транспорта зв'язку и экологии. Это ганьба. Экологическая безопасность – это такой важный напрямок, где нет места, нет времени на другое. А у нас так, телефон сломался, все, комиссия уже забыла про экологию. Это страшно. Как называются департаменты, Подивіться, Никто не рассматривает экологическую безопасность людей в Харкові, в Харківській области. И, на жаль, і в целом в Украине эта проблема есть. У нас есть районы в области, где жодного эколога никогда в жизни не было. До чего это приводит? Это приводит до погіршення стану здоровья людей, до руйнування экосистем, до прийняття таких решений, за которые будут наши нащадки потом нас проклинать реально. Тут, этот документ, он складывается из многих таких направлений. Все они очень важны, мы вам дамо с ним ознайомитися. он будет вывешен в реальном времени, может сегодня-завтра, на сайте Зеленого фронта, в фейсбуке Зеленого фронта. И я хочу тут додати, что этот документ открытый, мы даем возможность всем громадським организациям, рухам, присоединиться до нього, додати свои пожелания, свои экспертные предложения, чтобы... Мы выбирали не шлунком, не каким то там сердцем, хороших хлопців, які потім нічого не зроблять, а чтобы ми обирали те, в чому мы хочемо жити, и змусили выполнять це тих представників місцевого самоврядування, які ідуть на вибори. Чи є бажання виступити? Ну я как бы больше вот, в организации работаю, что называется в поле, лежаю на рубки и Своими глазами, как это у нас все производится, я тоже недавно участвовал, с месяц назад, в другой пресс-конференции. Конечно, эта ситуация у нас катастрофическая, в принципе, все, что происходит с городом в последние лет 5, ну, с момента, как к власти пришла у нас известная особа, я думаю, что все это в, общем -то, в совокупности могло бы... Весьма соответствует статье ЭКЦИ, потому что ну, история, воздух загрязняется, люди жалуются с разных районов периодически на то, что жгут мусор. Я живу в относительно как бы, экологически чисто, ну так, в районе Павлова Поля, у нас ну, все-таки фактор леса. Но периодически ночью просыпаюсь от каких-то жутких запахов горелого, что-то там, либо это мусор палят Это так, так честно говоря, и не определилось точно. Периодически звонил МЧС. Есть там у нас еще монокристалл, который тоже, судя по всему, прикладывает руку к загрязнению. Там, проедешь, на него тоже запахи там, химические такие, весьма сильные, на что жалуются периодически. Ну а насчет того, что ну, вообще в целом эта экология, конечно, это, это все, всеобъемлющие такой, такой вопрос. И, конечно же, вот это вся наша сложившаяся бизнес-структура в городе, когда фактически монополизирован весь рынок, Ремонт и коммуникации, всего. Как бы. Вот я как бы тоже наглядно своими глазами вижу каждый день, где я живу на полном поле, вот, иду вдоль, вдоль проспекта Ленина, и у нас там идет, видимо, трасса, теплотрасса. Ее уже раскапывают в течение года раз в 20, наверное. Причем копают в пределах 5 метров одну и ту же яму. Уже за те же деньги, что они там вот это вот производили это ремонт, уже можно было заменить полностью эту теплотрассу. И вот таким вот образом у нас расходуются деньги. То есть это опять же делает какое-то коммунальное предприятие, которое ни за что не отвечает. Был бы этот какой-то частный, по-честному тендеру выбранный подрядчик, можно было бы привлечь к ответственности, они дают гарантию на свой ремонт. Тут люди ни за что не отвечают. У нас такая сложилась ситуация нашему гениальному руководителям, такая, что никто ни за что не отвечает, одно КПС должно другому. Это каждый раз они выкапывают яму, потом надо провести культивацию какую-то, относить каких-то, каких это стоит средств. Вот. Поэтому все, все эти проекты наши, тоже гуляя по лесопарку, там проложили ту в бытность предыдущего родоначальника, Обосновывая это тем, что якобы очень дорого было им, был один альтернативный проект сделать подземный этот Якобы она была строила, стоила дороже, но теперь это там всякий раз открытое место в лесу, естественно, там появляется подлесок, поросль. Ее каждый раз рубят, раз в, пол, в два года, как точно. И каких это стоит средств, опять же, непонятно. Специальная машина это рубит, При этом гибнет куча там птиц, потому что рубят обычно это все в период цветения и, и листьев. И... Что запрещено. Да, да. И вот таких, как на моих глазах как-то они там сбрасывали гнездо этих самых... Воронов, только что родившихся там ну, вот. то есть Тут все, я... все, все все у нас к сожалению настолько непрозрачно и нет даже в той же Москве я там, когда еще интересовался новостями определенного государства там была у них система мониторинга воздуха постоянно у нас такого до сих пор нет это, это на что надо тратить деньги за вот еще этих безумных совершенно проектов типа озеленения высаживания этих э одногодичных растений, растений одногодок. Я как бы вот, ну, просто сейчас, хотя по городу, с коммуникациями, это, это просто сейчас, видимо, уже за эти пять лет ни, ни, ничего в это не вкладывали, и ситуация уже достигла около, ну, состояния около катастрофического. потому что течет везде, течет постоянно, я недавно ну, тоже гуляя по лесу в районе Алексеевки, услышал какой-то бурный поток, а там как бы есть водоем, неужели так будем шумить так ручей? А течет сверху, с, с Алексеем, уже течет 4 месяца, уже прорыло там основательный он такой, это уже эрозия почвы, что-то начали на территории Дани, Даниловского лесхоза, я разговаривал с местными жителями, они жалуются, уже ходили к начальнику водоканала, ну естественно, все, всех, всех их там отфутболили. Вот такая вот у нас ситуация, как бы. я тоже гулял на источнике, там красные цветочки, сверху деревянная церковь, тоже отдельный вопрос, как эти церковь строят вместо парков у нас. Вот. О, там И там... В, в, в секунды полил просто водопад, в там начали фотографироваться дети. там, вот у меня страничка в фейсбуке, я там все это выложил. Просто вот это очень символично. Там эти растут цветочки, все ходят, восторгаются этим сарженным яром. Но все только расту смывает за секунды вот этой катастрофической ситуацией с нашими как бы, коммуникациями. Так что вот эти вопросы обязательно требуют решения, и они на поверхности, и у нас есть еще один участник сегодняшней пресс-конференции прошу прощения я хочу Щди дуже короткі тези Перша це потрібно майбутнім кандидатам в депутати у міській раді у, у інших радах артівкої области забезпечувати строительство велосипедной інфраструктури, Потому что это экологичный вид транспорта. И не просто будувати там уздовж магистрали, а там, где велосипедистам будет удобно. То есть на улицах не магистральных, а другарядных, с меньшим рухом автомобильного транспорта. И у нас есть проекты щодо будівництва велодорожек в лісопарку, Так мы Вважаємо, что в лесопарку велосипедисты чувствуют себя и так хорошо, а створювати эту инфраструктуру, и дорожки, и парковки для велосипедистов следует по всему місту рівномірно. И, де за друга треба, обязательно развивать раздельное сбирание бытовых отходов. То есть в нас ликвидировали. Закрыли доступ до сметтепроводов в наших будинках. Это был первый крок. Но треба делать следующий крок. Треба Не только собирать пластиковые баклажки, а и тетрапак. И скло окремо, и папир окремо, и э, органические отходы, которые идут на биогаз. Мы потом... ну, уже отстали даже от украинских городов, я прошу mm -hmm. включения. Уже Ивана Франков собирает отдельно множество городов. Мы ну, отстали от всей Европы, это понятно. Уже в Будапеште, уже в Бухаресте собирают раздельно мусор, причем в Бухаресте сортируют даже по цвету пластиковой бутылки. А у нас и это прошу вибачення, є важным ресурсом. Если мы на раздельно то то мешканцы, будинки, где там ОСББ будут строиться, смогут зарабатывать. И что, аж кричить. Це потрібно налагодити ем, збирання вилучення навіть небезпечних відходів, е, таких як батарейки відпрацьовані, акумулятори маленькі до мобільних телефонів, люмінісенні лампи, бо е, вони містять ртуть. А це е, е, речовина таксична, коли вона потрапляє до е, звалища, простою мовою кажучи, то це беда. Отже, і це це е, предписано. Теперішнім законодавством, але игноруются, на жаль, нашими сьогоднішніми органами силового самоврядувания. Дякую. От до нас приїхала людина з, поза Залютіна живе. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що зараз відбувається. Люди, які в центрі, вони не знають. От, розкажіть, представтеся. Ну я на русском буду. Здравствуйте. Меня зовут Рейдинг Олександр, я пенсионер. Живу я в селе Сиряки. Есть такое название – село. Кто не знает, вроде оно как южный тупик, но на самом деле с нашего села до метро э, Полтавский шлях 8 минут ехать на автомобиле. Рядом. С одной стороны окружной дороги Залютина, а с другой, между двумя перелесками, село находится в Сиряки. там небольшое село, ну порядка может 40 или 60 домов. Значит, такая история, лес находится... Около нашего леса, леса, значит, с одной стороны проходит окружная дорога, с другой стороны Сумская трасса, рядом 35 через трассу, где-то километра полтора-два. Чуть дальше, километра два, Слоницинская мебельная фабрика, тоже очень вредное производство и силикатный завод. 35 труба дымится, каждую, ну, каждый день дымится, когда на газу работает, нет вопросов, но бывает так, что 35 переходит работать на мазут когда переходит на мазут, даже нам слышно, там есть ливная эстакада, я бывший работник ТЭЦ-5. Когда мазут сливают, у него специфический запах сырой нефти. И оно разносится по всей округе, слышно его. Ну и ближе. Да. Значит, года, история такая, года полтора-два назад приехали ребята в форменной одежде жилком сервис. Их человек 20, машина ездила, они около нашего леса ходили и колышки забивали. Я говорю, ребята, что вы делаете? Мы лес забрали в город Харьков. Теперь это пар, лесопарковая зона города Харькова. Это официально мне Сланицовский поселковый совет, мы к нему относимся сейчас, сказал. Я говорю, а как Харьков, а село? Нет, село нам не надо. А вот город, все вопросы до Геннадия Адольфовича. Вот это теперь лес Харькова, хорошо. И этим летом, где-то в начале июля, началась массовая вырубка леса. Лес дубовый, а дуб растет ну, до 400-600 лет. Дуб, дуб хороший, древесина отличная. И такой, ну, ну это строительный хороший лес, метров по 30, диаметры сантиметров 40-60. И все, мы все в понимаете? Куда я только не... Ну мы все обращались. И в лесничество обращались, все, ну везде звонили. И вот мы обратились, вот есть такая горячая линия правительственная. Вот я могу зачитать. Вот мне нам прислали вот такую отписку. На тезис. тезис. Ну, ну, на ваше сверждение на, на, на горячую рядовую линию поведомляем там, что Харьков, Горячевское лесничество, площадь 3 гектара, ведется сильно санитарная рубка. Ну, лесовый квиток, тут все прилагается. Но что же они делают? Они режут хороший прямо косой косят, все подряд. Потом что они делают? Вечером или днем даже, обкладают эти пеньки этими ветками, и костер, день и ночь горит костер. Гарь у нас стоит, понимаете? Стоит гарь, и вот они сжигают эти ветки, хотя эти ветки, форост, можно было как-то, договориться людям продать, там это самое. зачем их сжигать. Но дело даже не в сжигании. Сейчас там площадь вырезали хорошие древесины, порядка, наверное, 3 или 4 футбольных поля, ну 3 гектара. И вот тут они дают дают такую выписку. По Дягачевскому району они планируют 12 гектаров леса уничтожить. Лес хороший, понимаете? Мало того, рядом с этим вырубкой находится братская могила. Там 3,5 тысячи лежит военнопленных и местных жителей, которые немцы в июле 43 -го года там расстреляли в этом лесу. И вот все, все жители мы в шоке. И сейчас, пожалуйста, там уже... Приготовили строительный майданчик, площадка уже, то, то есть там будет или увеселительный комплекс очередной, там рядом асфальтовая дорога, и мы все в шоке. Просто я вот люди меня попросили, я, я пенсионер, я на автомобиле, у нас человек 20 или 30, инициативная группа, и все, никому ничего не нужно. Я вот да. И я, пожалуйста, следует... обращаюсь к кандидатам в депутаты, вот, на будущего городского голову, кто будет. Обратите внимание, внимание на это варварство. Я по-другому не могу сказать. Это варварство называется. В нашем 21 веке, что же мы по себе останем, пустыню мы оставим нашим внукам, это будет очередное веселительное заведение. А их и так у нас достаточно. Точно по Сумской трассе, если от подборок до Слоницинки проехать, их четыре уже есть комплекса Давайте. Вот это у меня сезон. такая. У журналисты, пожалуйста, возьмите. У меня есть телефон, есть фотографии и все. И все, документы, все кто документы я оставлю или кому-то. А я комментирую. Я Я, предлагаю... да. я, я могу оставить это. и вопросы об уточнении моменты, которые. Я одну секунду. Что так, Это не исключительный слой. Это вот система. Выбьющийся это состояние. не то, что вот мы нашли одного -то, такое село. Это система. Да, если можно коротко и тезисно ответ. Можно. Да, да. Представляйтесь. Александр, общественная анициация «Моральная инициатива». Вот я хочу по поводу деревьев в вот, вот я живу на Чайковской, в большом дворе. Да, вот я разбирался как как там эти вопросы решаются. На самом деле там план составляется, что то пять подписей и всяких структур, а потом приезжают рубщики и делают что-то свое. Вот, то есть... Вот, это, можно да, значит, вопрос о предложении. Вот э, вы предлагаете экологам подключить к этому делу, а жители, а жители, вот просто э, в окно есть и одним нужно то, другим другое. И информировать, информировать, да. что будут делать. Смотрите, этот да. вопрос, вот как ни странно, был решен да. во многих городах, в том числе в Донецке. Да. И э, решение совершенно простое. Э, исполнение закона. Есть в 10.45 кабинета министра Украины правила знесения э, зеленых насаджений населенных пунктов Украины. И там четко прописано, что со должна создаваться комиссия. У нас просто вот город по, по беспределу. Вот это все по беспределу. Если создается комиссия, в нее в, в, там предусмотрено, что вошли заинтересованные стороны. То есть мы предлагаем, чтобы вошли и общественные активисты. И так сделано было в Донецке. Ну, сейчас, к сожалению, там все ужас, что происходит. Там во многих городах Украины пошли по нормальному пути. Создается комиссия. Все, кто хочет, эксперты общественных организаций, научных учреждений, местные активисты входят и решают судьбу. Да, и должна быть информированная, должна быть возможность взять дерево на поруки, как в городе Побратиме Нюрнберге, например, может организация или частное лицо взять дерево на поруки, ухаживать за ним сам, там, как-то это самое, или какой-то участок парка. У нас это все невозможно, потому что кому-то стукнуло, пришли, дальше у нас закон никогда не выполняется. То есть комиссия создана когда-то задним числом, она уже есть якобы. Комиссия не приходит на место, потому, потому что подписывается в акте государственного образца, подписывается, например, Китанин. Он из кабинета не выходит. Вы что, видели когда-нибудь, чтобы он ходил по дворам и исследовал деревья? То есть это все формально, формализовано. Дальше. Не выполняется, даже акт не заполнен. Я не видел ни разу за вот последние 5-6 лет заполненного акта. Там есть такая графа, сколько деревьев остается. То есть, если этот акт был заполнен, мы можем проверить, вырубили они или нет. А так вот создаются акты с пустой вот этой графой. И с этим актом, например, на три дерева, можно приезжать сто раз по одному и тому же адресу. Ну, это как один из примеров. То есть это фальсификация. Все это для милиции было бы, для прокуратуры, огромное поле деятельности. За, за это одно уже можно садить всех подписантов каждого этого акта. Но, к сожалению, у нас ну, какие-то очень добрые правоохранительные органы, которые на это не смотрят. Вот почему мы и говорим, что надо, если бы была воля депутатов, и если вы были депутатом, потому что у нас получается на сегодняшний день законодательная власть области, города, любого района, это придаток исполнительный. И все, не более того. А должно быть наоборот. И если можно, Я тогда два последних задам. Скажите, пожалуйста, очень много инициатив. И по раздельному утилизации мусора. И... По вырубке деревьев, то есть много активистов, которые встают на защиту зеленых насаждений. То есть как вы с ними будете координироваться и объединяться? То есть, потому что когда каждая организация такая борется отдельно, то это достаточно сложно. Как вы представляете Ну, консоедация усилий экологических, общественных организаций и общественных организаций самого различного профиля никогда не была проблемой. Мы, например, являемся членом Хортицкого форума, это объединение ну, большинства экологических организаций Украины. Мы являемся членами антифрекингового движения Украины и многих таких. Единомышленникам для доброго дела очень легко объединиться. И вот в Харькове мы сотрудничаем, вот есть организация альтернатива в Песочине, есть Харьковская правозащитная группа, которая очень много нам помогала в разных вопросах, в том числе и в тех, что вы назвали молодежная правозащитная группа ну очень много школьные есть организации Савкин яр, Савкин яр вот организация которую там в основном костяк составляют студенты институ... экономического... экономического университета Институт имени Кузнеца. я с громадской варта уже с Громадская варта очень ну я боюсь сейчас кого-то не назову обидятся мама 86 Харьковский филиал национальный экоцентр Украины Амальшанский национальный парк ну Печень. Печ... Печень. Печень. Печень. да тоже разные да организации очень много организаций хороших очень много замечательных людей в Харькове и инициативных групп и отдельных личностей, а Waste Eco. Мы совместно проводили международные конференции по отходам, приезжали профессора из Колумбии, приезжали из Кипра. З Замечательно. Весь мир я, я рядом. Почему спрашиваю? Вы говорите о поддержке кандидатов. Вот к чему вы, вы же не просто, вот четыре человека вышли. То есть завод, да. есть люди единомышленники, которые вот действительно готовы поддержать тех людей, которые идут в городской совет, в областной совет для того, чтобы распространять эти идеи и программы, Правильно? да. Мы собираемся тем, тех, кто поймет, тех, кто возьмет на себя вот эти обязательства, будет их развивать, будет их может в свои программы, в свои дискуссии, в свои предложения. И будет гарантировать, что он будет этим заниматься. Здесь целый ряд предложений, мы озвучили их частично. Но ну, понятно, что документ на восьми страницах, он серьезный. И это не для одного дня, ни для одной секунды обдумывания. Так вот, мы будем и как избиратели голосовать, а чтобы вы понимали, во всем мире и у нас уже начинается. Есть уровень общественных организаций, он выше, чем уровень политических каких-то там партий, движений и так далее. Потому что за нами больше людей. Мы защищаем непосредственно людей, а не политические амбиции или интересы. И вот, например, в обществе охраны природы Баварии... По-моему, в 10 раз больше членов, там 200 тысяч членов, чем в любой партии, в самой крупной партии той же Баварии. И у нас к этому идет. И сегодня, ну, у нас около сотни, конечно, активистов, не столько еще, как в Баварии, но я надеюсь, что идем мы в нужном направлении. И я бы хотел сказать, что мы и как избиратели будем, и будем при своей работе с общественностью тоже делать акцент на этих депутатах, помогать им по мере возможности. Даже, может быть, их какие-то списки, их слова будем публиковать на своем сайте, чтобы как-то им помочь. Вот. И в дальнейшем отслеживать будем и помогать, конечно, тоже будем работать. Скажите, кто-то из депутатов или кандидатов уже заинтересовался вашей программе? Сегодня наша презентация, мы ее сегодня показываем людям и ждем ответа и от избирателей, и от общественных организаций, и от депутатов. Я думаю, что ответ будет потому что мы обсуждали это с кандидатами многими, некоторые, я думаю, что и с одобрением к этому уже отнеслись. А обращения какие-нибудь уже отправляли на какие-то политические Мы собираемся всем, всем политическим силам в открытом доступе предоставить это на нашем сайте. И думаю, что реакция будет, надеюсь. Вот. Но хотелось бы, чтобы это была реакция не просто формальная, что возьмут кусок, поставят себе в программу и все, а чтобы это было ответственное решение, сотрудничество. И да, вот Павел, представитель Альтернативы, как раз Павел из Пицачинской организации Альтернативы. В частном характере, давайте вы... Тогда, потому что у нас следующая пресс-конференция, вам спасибо большое. И вам спасибо, тогда а, я скажу, что, что вот Песочинская организация «Альтернатива» да. уже вот взяла поддержать нашу вот эту инициативу, и они рассмотрят вот эти предложения. Но это же да. да, да. То есть а вы рассчитываете на политические силы сейчас? Ну и на политические силы, и на конкретных политиков, чтобы они поняли, что нужно Харькову, и действовали на благо общества, Они а Опять мы увидим те унылые какие-то штампы в программах, как это было в прошлые годы. Да, хорошо, спасибо большое. Ожидаем активности. И если будут видеть результаты, буду в нем будет соответная пресс-конференция. Спасибо. спасибо. спасибо.